Всем привет, друзья! Сегодня я постараюсь вам рассказать, как можно на практике заработать на Яндекс.Талоке, просто прогуливаясь по своим делам в магазин, либо на учебу, либо в школу, либо на работу. Я шел с работы. Путь у меня оттуда около 15 минут. И пока я шел по улице, я разглядывал карту Яндекс.Талоки и смотрел задания по моему маршруту. Вот ближайшие от меня два задания. Одно задание это фотографии здания. Здесь есть инструкция. Вкратце здесь нужно сделать фотографии фасада здания со всех четырех сторон. Сделать фотографию адресной таблички на самом здании. Либо, если нет адресной таблички на самом здании, то нужно сделать фотографию адресной таблички на одном из соседних зданий. По правилам, фотографии должны быть обязательно в альбомном формате. Также допускается делать панорамные фото. Обязательно должен быть активен датчик GPS на вашем устройстве. Также необходимо отметить наличие либо отсутствие каких-либо организаций в этом здании. Обо всем вкратце написать в комментариях. Вот я подхожу к жилому квартирному дому. Здание трехэтажное. Делаю фотографии со всех его четырех сторон, чтобы были видны все фасадные части. Обязательно нахожу адресную табличку на самом здании. В данном случае она здесь имеется. После этого я иду к следующему заданию за 7 центов. По пути нажимаю на задание, которое только что фотографировал. Добавляю туда все фото фасадов здания, адресную табличку. Отмечаю, что в здании нет организации, Оставляю комментарии. Нажимаю «Готово», и если у вас, как у меня, безлимитный интернет, можете по пути отправить это задание на проверку. И вот я подошел к следующему заданию. В этом задании мне нужно сделать фотографию режима работы организации, в данном случае торговый центр. Я обошел это здание вокруг, не ни одной вывески с названием «Торговый центр». Поэтому я сделал фотографии фасадов всех организаций в этом здании и режимы работы. И пошел дальше по маршруту, разглядывая на карте Яндекс.Толока, какие задания я мог бы еще выполнить по пути. Вижу три задания на карте. Один за 35 центов. Точно такое же задание, как и первое за 25, но оно немножко посложнее, так как тут много организаций. Я сфотографировал издалека здание, подошел к адресной табличке, сделал фотографии фасадов организаций с режимом работы. дошел к торцу здания, также сделал фотографию, но в этот раз, так как я нахожусь очень близко к высокому зданию, в альбомном режиме мне не получается сделать фотографию всего здания с торца, поэтому я воспользовался режимом панорамной съемки. Далее я пойду сразу же сфотографирую задания, которые находятся через дорогу. Суть та же, фотографии фасадов здания, входа в организации и режима работы организации, если они имеются. А они здесь имеются. Также здесь, как и прошлое задание за 7 центов, тут за 15. Сделать фото режима работы торгового центра. В этих зданиях я не увидел адресной таблички, я подошел к одному из соседних зданий и сделал фотографию адресной таблички на соседнем здании. Все фото сделаны, кроме того задания, которое за 35 центов с дворовой части. По пути я еще сделаю фотографию через дорогу здания и фотографию многоквартирного жилого дома со стороны двора я сделал воспользовавшись режимом панорамной съемки. Получилось неплохо, могу загружать все фотографии в задания. Далеко не ухожу специально, чтобы находиться близко от заданий, которые через дорогу. Правку на сервер для модерации по пути еще забежал сделать фотографию режима работы организации за 15 центов. Выполнил это задание, не переключаясь отдельно на приложение камеры, а делал фотографии внутри приложения Яндекс.Талок.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 Все задания загрузились на сервер. Выполнил я их всего 7 за сегодня. Обычно маршрут, по которому я сейчас шел, занимает мне минут 15-20. С выполнением заданий вышло у меня в 2 раза больше, минут 40 примерно. Если все задания одобрят, то я должен заработать 1 доллар 47 центов. Вот прошло 2,5 часа, одно задание мне уже отклонили. Причина в том, что фотографии якобы плохого качества. Я напишу заказчику, поясню ему все. Скорее всего, им не понравилось нравились панорамные фотографии. Я заказчику это напишу. Задания должны по идее принять. Обычно всегда принимают. По поводу время режима работы тоже напишу. Надеюсь, тоже примут. Чтобы написать заказчику, нужно зайти в задание, которое отклонили. Сверху справа нажать на три точки. И на надпись написать заказчику. Там вы описываете всю ситуацию, поясняя, почему вы правы. На следующий день я уже пообщался с заказчиком, на мои письма все ответили. Одно задание за 35 центов мне приняли, это то которое с панорамным фото, а за задание, которое 7 центов так и не захотели принимать. Написали, что я плохо прочитал правила, ничего такое бывает. Получается я заработал 1 доллар 40 центов, я на следующий день прошелся до магазина туда и обратно, еще выполнил 3 задания, их мне тоже одобрили. У меня общая сумма для вывода 1 доллар 80 центов. Могу их легко вывести на свой Яндекс кошелек. Минимальная сумма вывода 2 цента. Все деньги перешли на мой Яндекс кошелек. Я доволен проделанной работой. К моему Яндекс кошельку привязана виртуальная карта я могу оплачивать покупки через NFC датчик, что очень удобно. Если вам интересно как настроить Яндекс кошелек, чтобы можно было оплачивать покупки, могу записать следующее видео на эту тему. Если вы захотели установить Яндекс Долоку, можете это сделать по ссылке в описании. Если вам это видео понравилось, поставьте лайк, мне будет очень приятно. Если не понравилось, ставьте дизлайк. Но обязательно пишите, почему не понравилось. Всем спасибо, пока. Буду стараться.